Всем привет дорогие друзья, с вами яблочный эксперт и в сегодняшнем видео я вам хочу рассказать о том же как прочитывать все сообщения которые вам приходят чтобы не пришло вашему собеседнику уведомление о прочтении. Эээ, ну на самом деле здесь есть пара способов которые я знаю это внутри самого приложения и с, с рабочего стола, то есть с рабочего стола начнем с того, с этого если вам пришло какое-либо уведомление, вам нужно отрубать Wi-Fi. Вы отключаете Wi-Fi. Вот. И вы можете нажать, по крайней мере, на того человека, который вам там что-либо прислал, неважно. Либо же это какое-то сообщение было здесь или здесь. Вы нажимаете на прочтение, там «Смотреть». Вы его прочитали, но уведомления не будет этому пользователю. Еще раз, уведомления не будет о прочтении. Это я образно показываю, в этой студии, конечно, не будет никаких показов, но все же. То есть, это один из классных способов, который действует именно так. То же самое это действуется и в приложении. Когда вы зайдете в приложение, увидели сообщение, вы сразу же отключаете интернет, Wi-Fi, либо же это будет проводной, неважно. вы нажимаете на само сообщение, вы его читаете, и выходите обратно, опять включаете интернет, оно будет так и висеть, все непрочитанным, и все, это чисто для вас такая вот фишечка будет, чтобы знали. Все, ну, и, конечно же, есть сторонние приложения, которые действительно тоже вам смогут в этом помочь. Вы можете так само читать без прочтения, там писать, чтобы не показывать и тому подобное, все эти фишки, которые там что-либо не показывают. Вот, но это те приложения, а точнее, те способы действующие, которые действительно работают без Wi-Fi. Отключили, прочитали и никакого уведомления не будет. Вот и все. Поэтому подписывайтесь на канал, оценивайте видео лайками либо дизлайками, подписывайтесь на мои соцсети, которые все будет закреплено ниже под видео в комментариях. Всем пока!